Люди, не любящие добра, на небо к Богу не попадут, у них одна дорога в вечную погибель. Знай же, что в последние дни наступят времена тяжкие, ибо будут люди, не любящие добра. Многие скажут, о, но меня это не касается, я очень люблю добро я делаю так много добрых дел поэтому это не обо мне но делать добрые дела и любить добро это совершенно разное здесь нет ничего общего добрыми делами люди прикрывают свою ненависть к Богу. Когда человек делает добро, он одевает мантию самоправедности. Человек добрыми делами прикрывается, чтобы не искать Бога, чтобы не проводить время с Ним чтобы не слышать его голоса, чтобы не встречаться с Богом лично. Человек готов делать много добрых дел, но не любить добра. Любить добро – это любить самого Бога. И если человек не имеет личного контакта с Богом, если он лично не встречается с Богом, если он лично не слышит голос от Бога, то он и не может делать никакого добра, он только прикрывается добрыми делами, которые не приближают его к Богу, а только отдаляет все дальше и дальше и дальше, потому что это мантия самоправедности. Человек, не встречавшийся с Богом никогда, не слышавший Его голоса, не знающий Бога, делает добро и тратит время не на то, на что нужно. Человеку нужно искать Бога, прежде всего полюбить добро, а не делать добро. Когда ты влюбишься в Бога, всем своим сердцем, всей душой, крепостью разумением своим, то ты будешь пропитан добром и тебе уже не нужно заставлять себя делать какое-то добро, ты будешь пропитан добром, это твоя сущность будет делать добро. Это не потому, что ты где-то прочитал в Библии, что нужно делать добро, это не потому, что тебе кто-то сказал что нужно делать добро, а потому что ты пропитан и сделан из добра, потому что ты встречаешься с Богом который есть добро, ты любишь Бога, который в тебе живет и который через тебя делает это добро. Вот что значит любить добро. Но люди не любят добра, они делают много добрых дел, но они не любят Бога, они не любят добра. Такие люди царства Божьего не наследуют. Нам нужно покаяться, мои дорогие, и влюбиться в Бога, полюбить добро, а не идти и делать добро и этим прикрываться, чтобы не полюбить Бога и не искать Его и не принимать от Него это добро чтобы поделиться этим добром с другими людьми, это очень страшный грех, за который люди царства Божьего не наследуют. Они не попадут туда, но они пойдут в погибель только за то, что они не любили добро, да они делали много добрых дел, но они не любили Бога, они не любили добра. Исследуй себя, любишь ли ты Бога, встречаешься ли ты с Ним? Или ты просто делая добрые дела прикрываешься этим, чтобы не искать Бога. Подумай об этом и да благословит вас Господь наш Иисус.